Давайте вопрос поставлю так. Вы чувствуете, что у вас есть потенциал чиновника или предпринимателя, который может сделать что-то хорошее для России? Или вы для себя этот сценарий уже закрыли раз и навсегда? В вашем вопросе э, начало противоречит концу. А есть потенциал или нету, я не знаю. Но я знаю твердо, что у меня нет желания. Вот. Это два разных вопроса. Есть потенциал или есть желание? Возможно, потенциал и есть, но у меня нет желания. И, собственно, его всегда было немного, а сейчас его нет вовсе. Как хотелось Закончить нашу беседу на положительной ноте, но не получается. <свят> а почему? Мне кажется, что это очень хорошая нота. Что я старый, так сказать, мудак, извиняюсь за выражение, не лезу, ни, ничем рулить и не испытываю никакой в этом потребности. Отдаю дорогу молодым. Пускай они рулят. Это их будущее. Пускай они сами его и строят. Альфред, Разве это неплохо? Альфред, спасибо вам за беседу. Пожалуйста.